Правильная и своевременная транспортировка пострадавших в ближайшее медицинское учреждение после оказания им первой помощи – важнейшие условия, способствующие благополучному исходу и более быстрому выздоровлению. При легких повреждениях и относительно удовлетворительном общем состоянии пострадавший может самостоятельно, или с чьей-то помощью пройти небольшое расстояние. Способы переноски зависят от состояния пострадавшего, характера повреждения, заболевания, наличия или отсутствия тех или иных подручных средств. При несчастных случаях нередко приходится переносить пострадавшего с места происшествия до транспорта – повозка, автомобиль, вертолет и тому подобное а иногда и до ближайшего медицинского пункта. Переносить пострадавшего лучше всего на стандартных носилках, а при их отсутствии можно использовать различные способы, например, друг за другом.